Ганай, гажа не винам. Мусо е, че бере? Вуид, конья мунто не види, конья уйзо есть. Кема у тебя тонем мунтули видь? Шуд мы велемика смелен? Я рада не, та Албас, ты не. Алпасты, ножик колес мы внути. Нормально. Болезинуешь автобусом, лыктоми услы я ралас. Каликли кільшос, ярам помис, ми на пертині, ми нам щеємо по тині. Ожидается в 15 часов 30 минут. Прибытие самолета рейсом 926 из Санкт-Петербурга ожидается в 15 часов 30 минут. Рейс выполняет авиакомпания «Ижавия». То вообще буду иду гнилую зерка. Ой, крутой биртыз. Мороз телпоз. Уже мастер мутанет. Гаян Акбаев. Веча таёжи немас. сыча модовал. Ишкарым в ордички окшоры школа еветлый. Берло арзе Университете журналистки у затепарей. Дышескон мекушти. Та чарышну кину в НАТОДЫ. Каняке буй газы кеверало. Яке угвера. Ну. Квёртиз репетицият. Умой. Сори, сюрмин. Симакин. Ну ей богу, что ж где самара. Монсуин. Мама. Mm. Премьер адвокулозни. классной муюа. Mm. Сентябрь пумин. Ну что там пья? Кемалы отбирает идер? Университет в Вольческо Наркунскини? Ну что мальчика най? Он то ложь полагает отнуло. Мы на практике очень нуколе. Туже моют у нас какие-шки Чапок на юаме потевал. И желт, квен, практикала уж капчигес шейтане. А ты? Тут тот учебный у нас со... Ч ⁇ Ну, кажи со... Соло на слаз, гажи ты звонила. Раману четверочки до Бендер. Ну, Вань, то дано лос. Яран. Женка там он Ну, сухо, как у меня тогда у тебя тоно лос? Ту зон? Ко с семьёй сэкэлля, в шуар параме <реклёздные> о И шо мовна ты, Вера, Нына? Мон, квартира снимать кару? Мар? к че <реклёздные> квартира? Ки Мара, что-то рака не он был пащик, да, мара. А в Мартон, вот инка комната, баджим балкон, баджим кухня. Ну аж кэдэн за квартира это? Строителем. Вот тут стой. Диана! Девочка, дичь, кошки <звучит> дня, мабиун шидмену днищи, манам! мы нам, биртуку да анчаша ты, жиндюшты. Мартануть негативный! О. Геч, браешь? Ну, вали, вышимали, а? Бен? Человек, Мон, Степа, степан, Зуев. джипят, чисташки, А ну, сыпяш, аликут зеtedец, соша батаришн. Саша Батыршин. Мы не лашь ясдари Ну, а что там, тут ка ты. Сумка какая, сыпят, Та таберет ина ред, Немедуски баян шучка дыа. Гаян. Гаян? Гаян Акбаев. К Романычка. романы Оже Михаил Конваловен. Ха-ха, Эй, эй, лиджи. Милям та тун, с сугулат. Ну, таберет хоть тун лад. Тун не Сашален висита зижжет. Со чукнаги не ввоз. Сойник мармалит поте, сойик кар. Чукажи чук налыты на то мы кузячка. Что ты чего? Пардон! Вон да там! Такси выезд! Жаль, у меня есть Шампанское место, и мал повал Мартон, а Соберее... ну, чем я не говоришь? на ну мы шукай кашло. Я мы Чё пояс, что ты не делал? Так, ну, да. Монсо, А что ты думаешь? Удмуртёсполы а, cool, cool. а и шкарышь. Олегес, Петербург и шберти. Питер ищ? Малый. Майта пащеныш ты. Кажешь вот? Калай калайшмазме, Амара? Дуганет, Ваня, дартатан. А ну, ну, кинану, не шёсуну. Квартира шаришь интернет портоди. А Стёпа, мы рады языке, тут шелмашки с сырыным вормишился, когда пьяшмы вовоза шунтис. Яра, доним куректы, шукажешь меня с клубом ветлымы, уже не тот мато. Шул дыряшком, копчяцком, но я сэнкыл тупо тот. Монтонэ пирто, зэмо луне. Should you meet Ян. О, стоять море. Возьми, да? <laughs> Даша. шо? плачку да? Ты бурмезрала? Массаж корот. Чурт кем? Итальян кофе, йо, да? Йо. Ма? Солегет не лейшо кофе? Ух, Саша! Совершенно лошес! Ух, Шаньерта мулышка мы. Таня Кудриа, ту же гурточная Анайлен Шангиес. Чужайлен Табанес. Калык на муке Татен. Ту не Саша Клубас, черт возьми? Уг, уг богаточка, куйну налы, дружба колхозе, практика орчины кошечка. Скал я вздрем. Давай мои штетцы. Валочка да, мон уг шуре пьаш. Нак же дискотека суг, потащка, на бережной сал Вот богаты салки, чем без гуртамбер тасал. Ин кваш че бер, кургановелвел, Стрелок, котик у меня шумпота, у меня ножка чжа, шуры, лучтро, чжа погачимка. Где ж бреешь? У нем кулевал Роман Романович? Ук Ваньмасу. У ке Ваньмамом очень мало, я рау пукшене. Грислову лен пукшен, ты не очень тяжкий. Стидор и лыктизы. Ого! Здесь буречь? Гаян, мешанин пьеза та. Здесь вор здесь вор Баджин буда мэр. пыр? Тау? Вера. Мало двера. Матишу иду в Сому нам Значит, журналистуем это. К на тяжко. Мы на город мы улишься нам поте окшары улонез, улепадеме устиву жматами. Кажесос, мал пащко, мар вирало, мае шио, ну ло. но Ну, мар соку икверашко. Та, газет. У крутун с козей горжяну гиара, а че двадцать кадр? Метр с их ком ваньмены ступа саулы. Поклон верася, уйсяс ганган ковыне. День, кукена шулдирдир ясва. Мафия, баджин койдан кышкана. А та это не, а че да? Кто не кошкиец? Отмуртьяс бизнесом на политикан крмиська ног богата. А чем гнет они не... исключение? <смех> Марден, <смех> ой да, по мешке мы пона жудом. Ну, ж, Гуржевня, Сучарашке. А что ты тогда из котд ⁇ ра? Качагес Лос. Концертиос, Герберь, Вальч, Колос, Садикиос. Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Сучарашке, Удмурт Клин, Харалкива, Крудяма. Ух, кто, Мунембертанони. Ты мне мужчитый? Кучимо, но, марлышто, но, мом, нолышто. уж. ж. Куризила одни школы, Ветлена. Один удмурт Клин, я компьютерный кус ⁇ с. Пушта. в арсалоа. Вера, Гаянды, хоть он школа есть, адрес, счёт, директор лёшь, имя, звё, телефон звё. Ну что он? Тани, а слышь ты ему зачёл тишка? Оскишка в интернет, батыр Тор мы ним Гаян Агбаев. Под видеоаза наше доморти, вот каюва, это из ЮАЗа на шоу доморти, И лица и на гордячков. Ожал би он сей ожал Он ожал би он сей А там как часыlderывала? Кажется, I pan Zuev? Bien, idzieć burieś? Tużu mój, tużu mój, kim olaś? Kęciśką? Nożmon, Pone Marijow, Iwan Gennadycz. Oloż? Ja. A idzieć burieś? Predeznął lś. Ja, a ja, koch kim? Iwan hmm. Gennadycz, kochałem kombajnę z sły? Koży z sły? Marno szło jest. No maraz, Stjopa, a ja, puk się. Boż matom, kuczem i łyśką. Kochkim? Коля, Коля, суты, Коля, шучка, суты. Мар-ношек Луис, мало удужечки! Тодечки! Ношек У не тайны нужены! Со запчастью, сын, соку, их вань мы звали Монвал! Мар-ручисташаль-Трам Кортес! Иван Генадеевич, вай ему нучка! Тупота! Одной тупота! Да, мара, учка-учка пить! Ага! Ой-ой-ой-ой! Хоть ой, ой. макара! Валамон. Mm. Well, Step, Go to your goal, make it on your way, follow your dream Now you are young, ambitious and strong You may achieve a lot with your team Don't waste your money and time Take the chance to improve your life Dancing may change your mind Open your emotions, feel the drive Танюша, пуми так куна нас, таниса с чопами. Я с зарни, туне, комбайн, трактор, токтор, мэст, подеюсь, ножчука же, мотоблок, Я, пухши, пухши, пухши, я, шайлом. Я, я, я, ой дала Джекшире, ты чай ещё заворзайёды. Окшурзэ. Ой дула. Спорали на нам Вань, аслам уже, слам ты шиме. Вечи гор тыш города вы, клубе остын шуди, жить остын вы, чего не А тима мелочти ты Валочка да? Ой дед, на На том что слишком. Мы нам не мы Вань не Валочка да? Александр Батыршин. Тудачка да, коземона диска те косы малого Он шарыч дуня колосна. Вот и гентины ссылочки. Джогенитале Кошко. Эк ты не е ⁇ че? Так, луб... Да чуть вызней. Тот, что ты оканешь солос, мол, лунок, что пото. Мало удмуртуя спонна, как ты меду пото. спонна? Удмуртуя спонна? Мало сокула. Мол, лунок, горгачка, лечи, дунья. Нишке, кодиоке, вот кошка. Май там волочку от... Интеллигент. Эндиша ты, лунява. Саша! Тут унывал, кляясь, а что вот компетно ты не? Ч ⁇ нокать. Кать? Ой, да, фотопукшам! А А ну что, с кем-то таташе? Эш, да? Сунек, ты сейчас? Ничего, пьяж! Да не были фотограф ты? Ну, приходил нам, он даже Ариночка, сфотографируй нас, пожалуйста, посмотрим, на что ты способна. Я Монвань ванзерадьяй, батюш дрес и ингердяшки Одно Александр, очень приятно. Арина, мне тоже. Ну ладно что кельшидлыща, сын Ламара. Я инважячкаю. Мон тон этот матона, ну я сын. Бадскев, Егид Тышетичьбы, Шудягова Дарья Сергеевна, ножта есть Даша, Гаян Петрович Агбаев и Жерзская, правда, гаджеты журналист. Аж медурка некий Иоанн, его сын вожищкиз. Школа мы гоштос, мал пошкло учит, ваньзе пропочвал и кто-то. бурткал я методиками, выля вылямал ёсмесь мадёт, ожилок. Может, де сын вая дыртичко, ведь эти классын уроки вань. Арбен, отдала куцком. Uh, <говорит> Марти, бегат и шкодей вераной, а компьютер курсиоз шариш. Татен, компьютер новал. Но шмонку жаевал. Ты лад отмурт, коли я медиа в руке у существенного. Планишь, что коли море портамунвал? А наих коли стигнетишь пенсии школа, элук там злук под. ты школа элук ти де. Сича егит чевернул мурт. Ты мал паш коды пеналью сты накуле? Угземно. Соку, где ты на? Вижму Арлодо, сужанно куле. Ещь <laughs> кем он типа на укр вижму авел. Ожи мал пашкоде. Диктофон дезжвотен и руси. Верало? Ду рады бирто дно. Олотрос сипа и козето доды. Я рад или да с кофею оттенны. Ты мальпуналок тиды. Я шо дегезу дмуртклассу ворсачки из шоу сагоштэмду угапод? Вы уж дэсэнвээ, но нам титрадюссу тэскерону. Вань, кулэлвич инфэрмациэс, школа батэс бамэш тым мэлэджинэбукатуды. Чебер заметка панна, сутырмытлуас. я рад твое дискалены. Ты на остекенке медки Спусти куртку вообще с плеч. Да, вот так. Где с вами мечка? Фотососед. Тус, бук ты еще отдыхнула, аж. Он символизирует на кличке. Суземно фотопухтее. Мама Артон. Сума Думу Кеши. А Джолтон сое. Я. Ты давай. Дети. Шоннир Мы мурдень зол я. Удвалочка мара. Удмурчами мы валачь код. Мы ним шуизы тондюч. Мы на на ено удмуртийос. Кажем он дючло. Нож малые. Тон... Ходри фамилия сто девайчку да. Ут. Буди городин удмурчимян. У геретчка гербер праздникис. Шунде берган передача есть, Узыборы кино есть. Климе злашчань у Дмурт. Мое косо сое ну, замзе вераса. Имиджет ты над Кино супергерой, агент ноль ноль семь гур вылышу семь. Шонерсыл. Гердеулань. Улань. Та же. Умер дай он Голь Гольт раснылкать. Паль потыкать. Остень Маре. Та фото снылкашносли эротика журнал ее сыщать. Ну маратон. Хоть быгод ее стеб возьмать Мара. Табиранинек, мусо, востем. Мара родина муньяка отсылает шкод. Туганай, то ты нас осудит месс. Сокули кошмес, дуран, тонучат зундесме, соку тонурисешуит, кажане, чупат моне. Нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, нуж, -а -а. А? А -а -а. Гаян, пи, ты пришел? Угу. Там суп в холодильнике, подогрей. О, кыжи, кыжи, а монтон так шоколон. Мал пашкуки, мал пашкуки, Мал пашкуки мурскорка бежен не, Я я, пи. Пье, ты слышишь? Кстати, не забудь, двадцатого сентября премьера. Не забуду. Вон сучар из газеты Гоштичко. Документы oh, осваи да? О, выйдай пьет. Ваи. Тани. Mm -hmm. Иванова галея с тот шкоду, mm -hmm. армия баштони. Толе журцято не на баштозы. А тут мало шокуртают бирташку, а? Самара и шкирлога, едно тешашке, Биртоз. Армия келян нэштом. Кироса на едно шилмашкене. <говоря> а, что шо, армия? Моно че му нану мал мы Моно, ма, моно пеклее уроду. Хочу пеклее, то надо урод лоз. Мару, мать от мол посекли шкод, мото не та залуковорди. Пирайук, справка Саша, билеты до Катых у мунтерби, мака руминь. А в Италии не Мука дерем на медубломара. Кирллагает с чего-то сейчас Военный билет мой билет. Я меньше у мачка, а слам уже. Древелл, кошки мо. дали, мон. Это Ты Ты помнился с Я. Yeah. Кошки. Здорово. О, будь малинь. Я. Дечи. Алло, моим то не на дно, как тут не, а ли помешкано, а ласкода? Пиши у двань мешки. Чукаешь здесь у кна? Под Ромин, коцкал гидын. Мо, Где чё? Еще что тут? Эх, что ты нко стачивал? Оламая знаешь что? Куш ты не сюда. А че тормошь машины? То не в уж машков. Змитух. Что У Гаян. Доброе утро! Эфирин великонамы Гаян Акбайе! Там не жена Маран, ну там партизан. Дядь Бор. Ну-ка, ну-ка, ваш радычком. Ой, то зилок. Пёс, Вань, оди к тому саку мал пан. Гаян, то не очи Зин Марс не слыша. Че, дешкута маке Зин, Зин. Пыгмям Зин. Эркана Марин, шо дам нипоте. Челкит омрин, мондаш. Да, То, сцена -то концерт, валашко, да, шкода, Амар. Концерт класса на что-то. Дунтека, апаратура, но печак трозы. Утмурт концерт, вала, да, Калки зуркаты, ну и дети чуртупаз. Фронтный навелл. У кшедника чердепиль. Павликну кашкиз. Он Ум уж как интея. суинтея. Павлик ездил в беренку темке, монечки, а чем кашка? Пиво, смокр джало. Та по-накр джало? Одноик. Варенье отец Тау, ты до Рамбьера А ты гуру там и володина. Кожким, мы не лутаня. Детч. Лачку спин за грампаспорт, баштяну, яким он Италию скутает. Тужде Суарес дыры туже жит. Маркено Карано. Там мы нам шанцевал, а шкода? Армия мы не мали, чик на Юг вал. Югдоресту потом ТМВ. Военник баштяну. Моноксиюльканий, к вам и чурсивань. На шивит он кулина. Он у меня по тонкочики. мы, Арина. Кожми нам сважло кира мазлыкта, да? юртыны быгаты осы. Ужас сойт. Гошмар сойт, депутат. Солона та ешишка, качакену кивал ти еш. Вера ашки сойе, берга ты, оло маркену пормоз. Бай бала, кожи, маркарану. Мамаро, там балантен ес. Вера ашки, тот матишк сойен, яке... Почкай, там куча чеберпи, ашин маш кимон. Та адмаро, армия ма не медпоте амара, а? Целый кто от маски бергаты сае, шин маски ты свалат. Мамармоты це валеттишко, то он се мне еще ему Татин, лика-мун-партам артефактиосайс, удмут-ла-мун-дишам, пусть-усюз, нутула-по-партам-часис. Ванимус, куе-мун-одик, гержите, гержит-ман инсталляций, а в амбирасах парта Морти, Малпашко, где-то джетон шаришь, удмурт что с лысо валамона? Ну no, а шмар лысо валам тэнлу на куле. Искусство, что валамон, який валам тэнпу налащит на Волок, сук чекином мыл кэт, пытик на куле. К чепер тем лыкез, удмурт, джуч, який бигер, марлэти удмурт ястыш, um, um. А да, та я стэш у жиеш кэр ищ коди. Ум, ум. Ада, тау паджим, по сам по съему листам, Галереей он, и гистеридашлен, Пётр Ефимовлен, а что он изучает с нами разъята, что а что Саша, Маратон, как коллекцион? Учка, учка, Они мармуны в каске. Учку учку. Учку учку. Учку учку. Учку учку. Учку учку. Учку учку. Учку учку. Учку учку. Гайоненту полямечки, Даша, куда ты решишься гайонелашечки? Вай пультес, мне ж заикачем его поты. О, кучки школы чья? спортивор я сложен. Крыши мантинит. Кто че там шузи Сычены лошадь вал, сычены легетнул ее словоштит. Мартин Джелемара, гайянлыщет. Энзули да, темын, жагес потты. Потоли. И нам куркаем. Но мой тоннеку ныне угыть. Малый, но не стим Кышкачкот? Кышкачку, а ты Кышки малод? <laughs> Двоюродный опаянный а милычко. Карты знану пие звань. Бускай немного тётя Роза окна и тучки не дыр. Я рам на сабдый гетый классничный лупейкер, а Малы ты, Саша, ленькишки да. Если надои гуртеш, то дошкода. Все, школе Ну что адрес у ты все. Тон Саша есть. и рада, а шалюгу Все-таки. Ну, Мар. Легет на ленку шлашки, да? Мар. Шуишко, Даша, сейчас из нее. Мар, берет. Мумбер, да он гачуса, хоть валада. Нет, э, Йос! Ты у Пускай мне стар воды! Саша, ты не мигурта бертищком. Милену мачошут бертия, а на едма зменей дыр. Ук, гаян муне кунуетис. Пишетез на куну пшаная здоровая дача именом. Ты же говорила? Маар. Ма, а лигине Саша енлюк шкидок. Та бери асме пеймут гуекуштома? Ой, Даша, кышно муртвижмо геслуу на куле. Чи даш? Рома ешо ручкай. Монтек со, кемалачка на ваунку стащ к сални. Рома ярате. Саша нос че геслу из ни. Доша! Марвирашки шкот! Пьес мурт ёс осы че еш. Не быт геслу Семья ес кышно мурт Япай, туршо. Семье кулдиске. даша чертем мой удачи Буду сегодня вашим официантом угу. Хорошо. Так нам, пожалуйста. <связь> <связь> <связь> ладно Нам, пожалуйста, так мне стейк из говядины под мясным соусом с ягодами иргии и с припущенными овощами. <связь> мне крымский салат. <связь> пожалуйста, салат санкадр, вино. Вино, <связь> так, вино будет такое красное, белое. Хорошо, спасибо. А больше, больше, больше. Да, а вот. а вот, Тогда тебя показать. Так над ну, тобой. Чего? В личном месте что-то это будет. Что это просто Богнет Вождем в Арина. Бер пумет и помешкан мы, соке в шужей илпу мяшки ес. Гайвала, а кыж жены. Та нища шкаос, не джу то зимылкат дэ. Тао Саша. Тож мусо. Розаста у геаратишка. Я одно и койда дыра мопухши. Знакомьтесь, это мой новый друг Александр. Он удмурт. А ужим со терки есть, мунам от муртияка налез гененог в Печетает бог селякись кемиса и ворясту чкну. Я ликино соси не на кляшку. А дугды ай дугды. Кажи, гаянали гаджеты нужау, то дэме поте. Угужачка, дешев сконгина со. А. Тани не мне еще рам. Мне плытьешь у саваи. Гаян. Окунаемся в жуммотодень. Гань-гань, карыш, кем догло? Нелю. Вера, а читкатьишь? Майн выряшь код, морожашь код. Ешь карыш? Муртклядше ты члусал морожашко? Тож мой. Даша, писаный мной реставратор. Будешь солан замызену жаман. Мы поем, солан ванзер радызя радызя Инвентаризация Невентеризация кать. Юрий мастерской девочь матанный ваяй, писанай. Да, лен, то диме споте, кажется он кое-где диш, сейчас вроде шкот. Малдно и кучком, кучком, я та ничего не юея. Сижке, кунаяжке, дрэм деса что с вроде, я та извужни ужан маке тазенно утку. Килтерна, ой, килтерна, марку носа сажен влезет дишя. Что а садишь, штанят, берет, полкаш, ямань. Та из Пурга Палдерем. Созла станет у сослен. А наш счастлив был иногда Чкай, Чекай, чили пескчетунского. Вань мы стакали кишбаштман. Но моризмал по мне я. Я тут сына мертва, мертва. Я Эй, нам кужмы тросна. Иж а Атай тот тод мато. А, Таорина. Мон Бертонидер. Анкошка. Коалик ти дамара? Мы нам атае. Tajlandy sziteckie, mądry no gnam. Masza. Тадачка до Марта. Ух, Марта. Та, вен. <свистит> дача, вас, да, вен. Не печи дарямы, котиками пушками калашком вол. Чай. Соку пишетай малын, коркес гуртым валай. Да, че с Да вас до сарта лэша Эмпушкэн, шунэд, умой, тебе не ослышнай. Дайан! Пия, ты татина? Маку, чуприллям! Болесно дащай волне, крапу ты замар, Левел Ты надо таять земную акунки и не шимпуку. Оже, сатаны на качеку хоть поцечеры. Но ж армила у тебя не богатоза. Умой понна военные билетлы тормоз.